здарова здарова здорово. вы на канале HECON PICTURES, и мне в голову сбрела мысль, чтобы сделать карьеру, или как по модному на ютубе принято называть, перестройку клуба Nottingham Forest, в SM21, конечно же, я прорыл туннель в Википедию, ну и вот, ловите инфу. Так, английский профессиональный футбольный клуб из Уэст-Бриджфорда, графство Ноттингемшир. Основан в 1865 году. Один, один из самых э, успешных клубов в истории английского футбола. Лучшим периодом в истории считается Эра Брайна Клафа, с которым Ноттингем Форест выиграл два кубка европейских чемпионов, лига чемпионов, суперкубок UEFA, четыре кубка футбольной лиги Два кубка полноправных членов. Супер Кубок Англии. А также впервые в истории стал чемпионом Англии. Как вам такие регалии? Ну что ж. Голосуем в комментариях. Начинать ли мне этот новый для меня формат или нет. Интересно ли вам будет. Я буду все подробно рассказывать. Показывать каждый сезон. Одна серия, один сезон и так далее. И будем... Смотреть что у нас выйдет Выиграем ли мы Все эти турниры Ну кроме конечно Полноправных членов Потому что его уже не существует Этого турнира Или не выиграем Зависит от того Насколько успешно у меня выйдет Управлять этим клубом Ну что ж Ставим лайки Для вас не сложно Мне приятно Голосуем в комментариях Подписываемся на канал, кто не подписан. Жмем колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Любите футбол. Играйте в футбол. И давайте до свидания.